болезнь. Мы сами не в отсводе были. Возможно. А. -а, -а. <связывающие> Я еще бегал, патроны спрашивал. Да, да, да. Бху с Да, да, да, да. С тобой. Да, с тобой. Брати зинах, зинах. Там <смех> я Плотно еще борта на другой стороне реки, блядь, выбил нахуй на ходу и б. <смех> он пытался уехать, Пода... но Пода... как, как у них б. Ой, как я у них б. Я маг, я Мак, я Саплайк, я Мерлин. Я ну <смех> я видел, я как борта на другой стороне реки, реки ехал, и, типа... но определение ебанул, и потом по б. Андрей, ну, ладно, пойду буду курить пока. А в на начале ты не можешь, точнее остальные складные тоже претендовать на роли руководящей операции? ебать или не в ебать давай я не своим складом что вы бегаете сейчас поедем Нет а на военную технику ты тормозишься или ты делаешь давай АМЕРИКА! ФАГЕ! Куда, блядь? Нам подгоняют, как мог Похуй, БОХУЙ! У меня нет прав. А, ну да ладно! Нечего ж на повадку. Мужики, алло, алло. Микрофоны присутствуют. Алло. Хорошо. Ладно. Если что, готовьтесь к ёбке. Грин-зона это популярная точка. этому долбоеву, блядь, как я разгружу. Есть! Мужики, где мои лопаты? Алло, не слышу. А, Трубы есть в складе? Труба отзовить Слышу, вижу. К нам техника подъезжает вражеская. Слышишь? Да слышу, иду на Я, командир, заряды подошел. Я зачищать подошел, но это была моя ошибка, ничего страшного. Сейчас поднимаю. А было осторожно было? поднимайте, потому что может пехота какая-то быть. Нет, все духлый Снайпер. Север стреляют, вроде с крыши два здания. И здесь отстроились, И здесь хап. Так, сквад по метке движения противник. Там скорее всего фобу отстроили, так что продвигаемся туда, кто еще не понял. По стеночкам продвигаемся к основному ангару, к основному зданию. Я не по тебе, я, блядь, так, на подавление не пашу Да я тебя вижу Новую, новую метку дал движение продвигаемся туда надо продвигаться всем складом не поодиночке давай спускаемся спускаемся Не отходи от сквада, как и медики. У нас солдаты есть? Стрелки точнее. Садитесь просто по домам, не надо по улицам сейчас бегать Точка рядом с нами Сейчас просто по домам сиди, пытаемся снять машинганеров и снайперов Не продвигаемся пока к точке Нас снимут по улицам, они готовы уже к нам Мы с Пепе поехали в операцию, пока вы сами по себе Командуйте между собой просто Я как приеду на место, дам фаер-тиму двум из вас, ставьте метки Типа здание на 08 левее убегает развернись. Пацаны, можно вас? пройти, блядь, не, не, не только в тот что... салон, посмотри. Там на крыше. Смотри, пожалуйста, ты услышал. И кстати, лучше мы. Вы ч, ебанулись? Пустой, пустой, пустой. Попал, блядь. Просто трехочковый закинут. Ща, я тебя подниму, подожди. Давай, я подниму Я здесь первым. Давай, давай, давай. Молодец, красиво.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 крестки на севере за стенкой типа на Давай С тобой, без Снайпер работает. Осторожно. We need Мужики, еще чуть-чуть и выиграли.